Привет, друзья! Рубрика «Дизайн соцсетей» и в этом уроке мы будем создавать дизайн обложки для ВКонтакте. Давайте перейдем в Photoshop и покажу, что будем делать. Вот такой вот шаблон. В чем смысл этого шаблона? То, что вы в любой момент можете подставлять любое другое изображение и смысл этого не поменяется. Оно всегда будет отображаться довольно-таки хорошо. Ну, к примеру, у меня есть папка. Сейчас стоит первая картинка, мы ее уберем и мы можем просто их между собой чередовать меняя шрифт тематику к примеру и цвета все делается довольно таки легко так давайте приступим для начала у меня есть такая вот заготовка включим направляющие направляющие по краям показывают где будет обрезаться наша обложка на мобильных устройствах это у нас идет центр и здесь также есть как будет выглядеть примерно обложка в самой группе слева у нас есть аватарка подпись кнопка написать сообщение и подписаться вот, к примеру как здесь для чего это нужно чтобы сразу при создании дизайна понимать где будут находиться эти элементы и можно относительно их выставлять другие фигуры к примеру подпишись например и сразу кнопка подписаться будет здесь ну что ж давайте все удалим и приступим непосредственно к созданию нашего шаблона Бенс. Ой, не то удалил немножко. Такс, и фотки тоже уберем. Кстати, этот шаблон вместе с оформленной обложки я скину в нашем канале Telegram. Вы можете сюда перейти и скачать его, если вам лень или неохота создавать данную обложку. Ну и плюс, думаю, вам будет полезен данный шаблон. Так, первое, что мы сделаем, это, думаю, подберем нашу фотографию, которая будет находиться в самой обложке. Давайте перейдем. Я воспользуюсь просто Google на игровую тематику Game Картинки Сразу зададим большой размер Да, вот что-то у нас появляется Но я использовал первый попавшийся Вот этот вот, и вот это вот для примера Давайте возьмем что-нибудь другое Вольфенштейн, по-моему, ой, какой Вольфенштейн, это же этот, не помню, <с> как называется игра, но ну, не суть Давайте скопируем ее и вставим в наш Photoshop Ctrl-V Сразу преобразуем ее в смарт-объект, чтобы не терялось качество при масштабировании И создадим маску слоя Ctrl-Alt-G, либо Command-Option на Mac'е, Option Что мы сделали? Создали маску слоя, теперь картинка у нас не уходит за пределы нашей Ctrl-T, немножко уменьшим размеры ну, Желательно, конечно, подбирать изображение, чтобы у вас картинка, сама фокус на ней находился справа, так как текст слева Ну, либо наоборот, тогда придется с переместить в правую сторону Немножко уменьшим, зажимая Shift, чтобы уменьшение происходило равномерно Так, и не забываем, что, что нам нужно сделать так, чтобы подошла любая картинка. Что мы сделаем для этого? Сделаем слева и справа небольшое затемнение с помощью градиента. Создадим новый слой. Выберем инструмент градиент. Переход от непрозрачного к черному. Так, здесь у нас от белого. Выберем здесь цвет черный. Это позволит читаться тексту на любом изображении так далее выделим нашу подложку зажимаем Ctrl, щелкаем появилось выделение теперь градиент у нас не уйдет за ее пределы и проведем линию справа так почему-то у нас появляется белый цвет наверное я немножко неправильно настроил градиент давайте возьмем да нужно удалить здесь белый а здесь непрозрачность поставить на полную так, немножко неправильно, наоборот, нижнюю мы убираем. Верхний у нас непрозрачность на 0. А нижний мы можем удалить. Попробуем еще раз. Да, так уже лучше. Еще раз проведем. И с правой стороны. Немножко сильно. Справа как раз таки на поменьше, а слева посильнее. Пока что оставим так. Если будет мало, мы затемним еще раз. А Хотя давайте еще разок проведем. Немножко можно уменьшить непрозрачность. Все, вот теперь сверху у нас есть слой с градиентами. Далее нам нужно поставить наш заголовок слева. Я написал просто игровая тематика. Взял соответствующий шрифт. Ну, главное, чтобы, конечно, он при этом более-менее читался у вас. Шрифт как раз таки у меня выбран, называется АА Planet Cosmos. Наверное, если этим шрифтом написать что-нибудь подлиннее фразу, то читаемость сразу упадет. Но фраза «Игровая тематика» в принципе ясна. Сделаем на разных слоях слой «Игровая», разместим по левой стороне, не заходим за пределы линии, чтобы у нас не срезалась надпись на мобильных телефонах так далее удерживаем shift alt и поместим слой ниже здесь напишем тематика ну конечно же вы можете воспользоваться этим шаблоном и написать ваш любой текст не тематика а тема переместим немножко вправо ну, я поставил здесь таким образом чтобы нижний нижний вот этот вот элемент от буквы я Врезался прямо в М. Такой некий пазл получается. Не факт, конечно, что любая надпись для этого подойдет. Мне, наверное, так повезло. Так, и слово тема. Я думаю, стоит сделать чуть-чуть поменьше. Так, вот смотреть чуть поинтереснее. И заменить ее другим цветом. Хотя, наверное, стоило сделать тема побольше, а игровая поменьше. Потому что здесь фраза короче. Думаю, так будет. Логичнее Все шрифты, шаблоны и так далее я приложу в нашем телеграм-канале Так, и теперь выберем цвет для слова тема Я советую брать цвет какой-нибудь акцентный из картинки К примеру, здесь является тоже красный Так, здесь читается не очень хорошо красный Мы немножко еще затемним фон дополнительно Текст и немножко звенем влево тема чуть-чуть повыше стрелочками на клавиатуре да давайте еще вернемся в слой с градиентом снова control щелкаем на подложку берем градиент и немножко затемним здесь дополнительно прибавим немножко непрозрачности да, сейчас более-менее читается надпись. Далее снизу у нас был небольшой подзаголовок. Для вашей темы, соответственно, он может быть любым. Я не использую здесь шрифт, а Космос, а Планет Космос. Я возьму более проще, так как здесь текст чуть длиннее. Если мы возьмем этот же шрифт, читаемость сразу ухудшится. Тут какой-то заголовок белым цветом обязательно и наклонный немножко так чуть-чуть наклоним чтобы передать некую динамику нашему тексту еще немножко уменьшим И соотнесем текст тема с, с подзаголовком. Так, также слева у меня располагалась линия здесь, чтобы не пустовало данное пространство. Возьмем инструмент прямоугольник, цвет заливки белый, включим направляющий Ctrl-H и проведем здесь линию. Да. Я хочу немножко дополнительно эту линию наклонить. Делается это на вкладке. Так, если не ошибаюсь, здесь. 20. Только не 20, а минус 20. Наклон по горизонтали. Вот. Так, подсказки нам не нужны сейчас. Закроем. Разместим его так и теперь уже смотрится более гармонично наша надпись. Так, давайте выделим весь наш текст, включая линию Ctrl-G, упакуем в одну папку и напишем текст. Чуть-чуть поднимем выше. Отлично. Теперь осталось добавить справа нашу кнопку и мелкие детали. Справа у нас кнопка была «Попишись». Она находится на, на параллели этой линии. Берем инструмент «Прямоугольник» с скрюленными углами. Цвет заливки у нас был красный. Берем этот же. Да, с красным стоит немножко быть осторожнее, потому что он плохо воспроизводится в контакте. Обычно он немножко размывается, что ли появляются артефакты. Слишком много его быть не должно. Так, и сделаем небольшой наклон вправо. Как это делается? Уберем здесь... Связку. Нам нужно наклонить правую сторону на 90. Так, и здесь. Странно, но почему-то наш, наша связка работает. Давайте для начала везде поставим на нули. Так, и теперь попробуем снова. 90 здесь и 90 здесь. Да, что-то получается. И здесь зададим тоже небольшое скругление. День будет на 20. Не совсем правильный параметр, конечно, но в принципе нам подойдет такой вариант. 20. Хм. Где-то я делаю ошибку. Давайте разберемся. Так, здесь должно быть 20. Так, попробуем еще раз. Давайте еще раз скажем, что я знаю, в чем проблема. Попробуем создать наш, создать наш прямоугольник. Радиус на нуле. Я превысил параметры. 90 это слишком много для такого размера фигуры. Поставим на 50. 50. А здесь я где-нибудь на 10. Крест-накрест. Все. Сейчас хорошо. Появился наклон. Чуть-чуть увеличим. Так, и на ней будет надпись у нас подпишись. Создаем новый слой, берем текст. Так, возьмем, наверное, тоже шрифт, такой же, как и у подзаголовка Proxima Nova. Подпишись. Поставим слой повыше. И немножко, думаю, его уменьшим. И центрируем. Зажимаем Ctrl снова на нашей форме. Выравниваем по левому краю и по правому краю. Вернее, по вертикали и по горизонтали. Чуть-чуть поднимем повыше текст. Готово. Снова создадим одну папку, кнопка. Замечательно. И осталось добавить вокруг небольшой шов. Так, возьмем инструмент прямоугольник с небольшим скруглением. Где-то на 3-5 пикселей. Заливку убираем, обводку ставим белую. Такую вот точечную и вокруг производим обводку посмотрим что у нас получилось да почти то что на то что нам нужно единственное что расстояние между точками стоит сделать чуть побольше делается это в свойствах так переходим вот сюда и пробел ставим на 4 да. Выровняем штрихи. Так, тут чуть-чуть картинка нужно сдвинуть. Картинку сдвинуть влево. Чтобы не было синего здесь. Даже не картинку, наверное, а подложку. Теперь картинку с градиентом. Все. Замечательно. Проверяем, чтобы везде было одинаковое расстояние. по краям так здесь снова немножко накосячили подложку удлиним я вам выложу в телеграме прям эту версию которую я уже доделал там никаких косяков не будет и немножко наверное я уменьшу непрозрачность верхних пунктиров все хорошо давайте проверим на другой картинке ну естественно тут подойдут более темные картинки с темными тонами так ну пусть будет к примеру это хотя она наверное мелковато будет вы можете использовать не обязательно игровую тематику можете взять кино спорт и так далее ctrl v и ctrl alt g ну, здесь уже мелковатая, но все-таки подходит. Все, далее вы можете просто сохранить эту обложку и прям в таком виде даже загружать в группу ВКонтакте. ВКонтакте автоматически обрежет ее вот по этой высоте. На этом наш урок закончен, Надеем, надеюсь он был для вас полезен. Не забывайте подписаться на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании, также ссылка на телеграм-канал будет там же. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И пишите в комментарии, о чем еще записать новое видео. Всем спасибо, пока.